Добрый день. Добрый день, дорогие друзья, дорогие партнеры, гости. Добрый день, уважаемые руководители корпорации ФАХО. Да, вот в течение уже двух часов я с большим восторгом с таким трепетом в душе наблюдая нашу сегодняшнюю встречу, наше событие. И словно и не бывало вот этой разлуки, а ее действительно не бывало. Ее действительно не бывало, и в эти моменты всплывают вот те самые лучшие чувства, чувства благодарности, чувства того, что мы здесь все. И, конечно, объединяет нас многое. Но что приходит самое главное сегодня? Что, для чего мы здесь? Чем мы делимся? Я абсолютно уверена, что самое важное, что что мы с вами сделали вообще в своей жизни, одно из важнейших наших решений, один из важнейших шагов – это вообще быть в сетевой индустрии. И как это вовремя, дорогие друзья, каждому свое время, кто-то 20 лет назад, кто-то 10, кому-то предложение приходит сейчас, но иначе, иначе уже быть не может. Если предложение приходит, значит, оно нужно. Ведь мир меняется, меняется очень сильно. И сетевой бизнес не зря назвали бизнесом 21 века. Это действительно так. Нам стоит быть более внимательными нам стоит увидеть такую взаимосвязь, как только подходил к концу век индустриальный появляется сетевая индустрия. Что это случайно? Нет, конечно, конечно не случайно, потому что это новый метод зарабатывать, создание финансовых потоков, новый метод жизни вообще, но новая абсолютно программа сетевой маркетинг и в жизнь многих из нас и 10, и 20 лет назад, кому-то 5 лет назад начала стучаться, там есть все ответы, просто наша задача их услышать. Мир поменялся и больше абсолютно далее бессмысленно Думать о своих мечтах, о том, что они осуществятся и при этом работать за зарплату. Это просто нереально, это бессмысленно. Надо что-то делать кардинально, кардинальные перемены, кардинально менять. Сетевой маркетинг – это то, во что ты… Постепенно погружаешься, что тебя окутывает, и ты просто начинаешь это любить и понимать. Если раньше ты думал, сетевой маркетинг, нет, только не это, а сейчас ты думаешь, а что может быть вообще другое? Я люблю сетевую индустрию, люблю сетевой маркетинг так, как никогда, еще 17 лет назад не могла бы предположить. И действительно, что мы здесь получаем вообще? Мы становимся другими, мы раскрываемся, мы получаем возможности не просто исполнять свои цели, мы получаем возможность хотя бы создавать свои мечты для начала, потому что мы знаем, что они теперь реальны. Мы получаем команду партнеров, команду наставников. Сегодня я с трепетом смотрела... Как показывали репортаж, да, вот шоу-прямой репортаж нашей с вами корпорации, именно когда господин Юфей разговаривал с нами, когда мы видели вот эти площади, шикарные офисы, когда сотрудники действуют, когда они выходные, работают, и у них идеи, действия масса специалистов. Что это происходит? Что ж такое происходит? Дорогие друзья, Мы, это каждый может сказать, это мои партнеры по бизнесу. Когда такое могло присниться вообще кому? Ведь мы с вами все в основном обычные в обычном росли в привычном ритме из прошлого века, мы были в своей профессии, и зачастую, я скажу такое слово, мы были одиноки. И это действительно так. Потому что мы были одиноки именно в решении каких-то вопросов. Те, кто начал, начинал заниматься традиционным бизнесом и продолжает им заниматься, они тоже в некотором смысле бывают одиноки в трудные моменты посмотрите что происходит у нас с вами мы каждый кто-то еще в режиме самоизоляции кто-то думает как из нее выходить а корпорация фахов в лице всех кого мы сегодня видели и это вообще самое до да, минимальное что мы сегодня увидели и при этом они думают о нас о нашем бизнесе Удивительно, Удивительные вещи, которые нельзя не ценить. В нашем мире, в мире крутых перемен, вот в этой турбулентности вообще нельзя оставаться одному. Нельзя оставаться в одиночестве. Нам нужна команда, нам нужны новые методы, нам нужны стандарты для того, чтобы мы могли построить свой бизнес. Где их взять? Сетевой маркетинг. И корпорация FAHO как самый яркий и лучший представитель сетевой индустрии. Я говорю это абсолютно оценивая ситуацию целиком и полностью. Потому что 17 лет, будучи в сетевом бизнесе, я понимаю, что покоу – это лучшее, что вообще могло прийти в мою жизнь. И сейчас в обращаюсь говоря о том, что именно здесь, вот сегодня и сейчас у вас есть. Колоссальная возможность принять правильное решение, у вас есть колоссальная возможность проявить свою смелость, отбросив убеждения, не слушать советы тех, кто говорит, что что-то здесь не так, что-то здесь не то. Дорогие друзья, время пришло, время бизнеса, время перемен, а бизнесу мы можем научиться только в сетевом бизнесе, и это очень важно. Только здесь, потому что это живая школа. Ну и, конечно же, абсолютно вот в данное наше с вами время мы находимся вместе, мы говорим о разных вещах, и часто звучит фраза «мир изменился навсегда», «да». Да, мир изменился навсегда, он не будет прежним, он не будет прежним, мы не будем с вами получать в том же направлении, то есть то, что получали раньше, у нас появились другие услуги, другие методы, многое что поменялось, в том числе поменялось то, что мы с вами можем вот так онлайн общаться сегодня, это тоже круто, многое изменилось, но есть то, что останется навсегда, есть та ценность, которая останется прежней, это живое общение. Чего переоценить невозможно. И вот здесь сетевой маркетинг – это то, что нам с вами нужно. Ведь общение – это как воздух. А эффективное общение, общение с единомышленниками – это именно то, что просто необходимо в жизни каждого из нас. Давайте задумаемся, чего мы хотим, к чему мы стремимся, зачем мы здесь. Узнайте, что такое сетевой маркетинг. И узнайте это. Именно в корпорации FAHO. Это станет вашим самым ярким открытием в жизни. Я желаю вам успеха и благодарю всех за участие и организацию сегодняшнего мероприятия.